Ну, если там да, ничего личного такого. Вот смотрите, у нас спина представляет собой так. А что-то у меня не рисуется. рисуется. А этот почему то не хочет рисовать. Ладно, будем тогда в кривокусы. Да. Будем тогда мышкой рисовать. Ладно, не можно то есть смотрите спина для меня то есть вы уже немножко там кинесиология немножко медитации не знаю что еще смотрели какие-то марафончики бесплатные наверняка да, то есть какая-то информация есть и спина у нас представляет собой некий в энергии энергетический поток это знаете как река угу. когда река полноводная то есть в ней полно энергии, она поручикам, своим органам раздает эту энергию. Все классно, и все происходит, равновесие в организме. Если на реке у нас образуются какие-то такие волны... Да и так далее, да, что у нас происходит с течением реки? Мам! Да, и дети прибежали. это нормально. Нет, это нормально, они чувствуют энергию, дети очень... У них А если можно, телевизор Сейчас я уйду в другую комнатку, так, отмечаю? Да, да, давайте построим замок с песка, подкрасим его это ракушка. Так. Сейчас. У нас тут сос. Так, можно я перезвоню? Сейчас. Да, нормально. Что происходит с течением? да? Еще раз объясняю. Лежат какие-то камни и так далее да, в этой реке. Что происходит с течением? Течение, естественно, сужается. Не хватает в большинстве спине энергии. Да? Что такое камни? Как вы думаете? Что, да. что, что такое камни вот на этой реке? Что, что это такое? Что мешает, наверное, нет? Дело в том, что у нас спина да, связана с прошлым. Угу. Да, с прошлыми ситуациями. И в данном случае то, что правая сторона, это вы себе закрываете где-то понятие, высшего мира, скажем так. Это не связано только с мужской, с мужской энергией, да, есть энергия и я. Есть и, и, и мужская энергия, это еще, еще активная энергия. Да мы и Получается, Слушайте. Да. У нас будет потом запись еще передумать. Да. Вот это активная энергия высшего мира. И где-то вы, где своими мыслями блокируете эту энергию. Почему я сказала о внешнем конфликте? Да? Ну, то, что локоть это свидетельство. Это, что? Ну не только локоть рука. Что-то, ну, что-то сегодня... что вы... А чем вы занимаетесь? То есть, Я вы... в декретном сейчас таже, смотрит, Это понятно. А, а чем хочется заниматься? Ну, этим и хочется пока заниматься. Такого нету, что ну, не хочется. Хорошо. А что-то что есть, что... -то что есть, есть что-то, что отягощает руки, так сказать, какой-то груз, ну, груз мне вот этот удаленно, муж работает, ну, то есть не с нами, а вот, ну, ездит на заработки, вот такое, ну то есть он постоянно как бы отсутствует. Ну, mm -hmm. я же спрашивала о внешнем конфликте, mm -hmm. да? Uh, это... Что-то вы не можете принять, есть какой-то, но я о чем? Вот. Но я понимаю, что я как бы новый для вас человек, как, что, что, вот. что мы делаем на моих процедурах, либо на обучении и так далее. Мы убираем вот эти вот моменты. Естественно, uh -huh. постепенно убираем, расчищая эту реку. Как это можно сделать? Это можно сделать путем активной медитации, работы с целительством. Это можно сделать через обучение да, по той же схеме да, работа с целительством. И есть еще такая простая методика, как рефлексология. Вот у вас был какой-то рефлекторный массаж, да? Вы, ну, например, иглоукалывание я делала. И иглоукалывание. Да. То есть вы уже пробовали да, различные да. Mm -hmm. системы альтернативные. Mm -hmm. так. Нужно закрыть, чтобы перейти. Mm -hmm. вот. да? То есть нужно понимать следующее, что спина, все проблемы со спиной. Это наше прошлое. Если мы рассматриваем наше энергетическое пространство, то это энергетическое пространство, вот как снег, да, забито или как текание забито определенными э, ситуациями. Да, вот что-то с партнером не получается, да, что-то вы в себе, скажем так, э, э, подавляете, да, то есть не можете высказать и так далее, ну и тут маленькие дети, понятно, у меня своих детей двое, они уже, слава богу, подростки, mm -hmm. поэтому я это все прошла, девочка и мальчик, вот у меня, поэтому это, это все понятно, это все откладывается, к сожалению, на нашей спине, и Сколиоз — это не что иное, как вот, когда ситуация перевешивает энергетически, она затем перевешивает и физически, она в буквальном смысле перекашивает да, mm -hmm. а, наш позвоночник. А, так. Где у нас картинка, которая мне нужна? Сейчас это просто из... А, это не совсем то. Ладно. Так. Да, позвоночники. Сейчас я еще покажу вам другую картину. Почему отношения, вот смотрите, отношения, да, отношения с партнерами, эмоциональные отношения часто выражаются болью позвоночнике. Знаете почему? Сейчас я вам Нет. покажу. Почему? Так. Не, не изучала. Ну хорошо, можно пройдетесь ко мне. Сейчас. Не важно. У меня телефончик, Не важно. Есть у нас 32-33 позвонка и 23 межпозвоночных диска. Угу. Так вот, да, боли в пояснице, вы можете вот, о, напрямую посмотреть. Если мы просто разбираем даже не энергетику, а просто физику, да, здесь проходят у нас нервы. Угу. Да. Угу. И, допустим, в Шенден отделе, да, они ведут вот сюда, да. Поэтому, да. То есть, когда там русло передавлено, соответственно, и в определенные органы поступает меньше энергии. Да. И, а поскольку оно передавлено, то здесь оно ощущается, как некая блокада. Да, то есть здесь. И эту блокаду, естественно, нужно убирать. Да? Часто это выражается болями, головными болями. Голова не болит? Нет, Нет сейчас не болит. Ну, как-то было, что болели. Болело. Я просто ну, помогаю себе там, на массажи, на такое все хожу, поэтому ну, уже получше, голова не болит, Понятно. именно как-то вот, вот Ну, массажи, я сама делаю массажи, то есть, что делают массажи, они немножко шевелят эту энергию, эту структуру, но пока вы не осознали какой-то момент, да? Почему вы тут не можете двигаться, да? Что лежит, короче говоря, вот в энергии, да? да какая блокада лежит, которая приносит боль? Дело в том, что это работает так: вот энергетический канал, сюда поступает энергия и сюда из земли поступает, и здесь есть какая-то ситуация, да? Возможно, еще даже я не говорю, что ситуация прям счастливая. Да? Вот. Но когда вот это вот течение, да, есть какой-то волн, то сюда идет давление, естественно, и возникает боль, и возникает зажим. Понимаете, зажим сначала возникает в голове наших мыслях, потом это формирует вот эту энергетическую ситуацию и потом уже эта энергетическая ситуация переходит вот сюда на физику, вот этот момент понятен где -то, где -то, где -то? и мы можем этот валун выбирать в принципе различными способами да, ну я работаю с помощью активной медитации и целительства, которые я изучила из Израиля и еще применяю рефлексологию, то есть самомассаж определенных зон, которые связаны э, с позвоночником. Ну и я обещала вам рассказать, да, почему отношения и поясница у нас связаны. Причем туда же лежат еще и отношения к деньгам не только отношения а какие-то внутренние. Я бы сейчас бы вас вот э, спросила, как у вас по-женски и с почками? То есть? Да. Что по-женски? По-женски. Есть какие-то, э, скажем так, разнобои и так далее? И, и как работают почки, печи? Не, по-женски все хорошо. Все хорошо, вот да. слава Богу, ничего еще, еще не перешло, отлично. Ну я проверяла все, все хорошо было, то есть я и почки, и, ну, все, все проверяла нормально. Иногда кровь, ну, кровь, ну, вот это воспалительный процессе угу. есть, а так вот, ну, по всем органам проверяла нормально все. Понятно. Ну, <фу> отлично, значит, вот вот Значит, быстрее будет все двигаться. Значит, там небольшая какая-то проблемка, просто какая-то блокада здесь лежит. Может. Вот. Что-то что не можете... Но это уже более на индивидуальном у меня открывается обычная информация что у вас там конкретно, но что-то что с мужем, то есть где-то вот там вот недовольство, короче говоря, самоедство, недовольство, это все разрушает позвоночник, понимаете, вы себя как бы изнутри разрушаете, это один момент. И второй момент, ну, ничего не слышали об чакрах, ничего, в принципе, объясню. Примерно вот где-то здесь, да, в лежит у нас первая чакра, она отвечает за уверенность. То есть у нас энергетические центры, они привязаны к определенным каким-то нашим земным вещам. Да? Вот у нас есть оранжевая чакра, а она как раз отвечает за поясничный отдел угу. и за отношения. То есть если здесь есть определенные недовольства, они, как понимаете, как блокады вот это вот здесь формируют, и возникает защемление, боль, перекосы и так далее. Плюс еще я бы сказала, что вы на своих плечах все-таки что-то тащите, сейчас вы об этом говорите. Но перекос как раз идет в правую сторону, да? то есть вот я вижу, сейчас я конкретно вижу вот такую вот картинку. Ой, так, простите, вот такую вот картинку. Понимаете? У нас есть внутренние весы, да? и здесь вот, и здесь есть что-то, что перевешивает, что не дает войти вот в это равновесие. Это можем рассмотреть уже более индивидуально. И в принципе... Вам интересно то, что я рассказываю? Да, понятно. Интересно. Или да. это очень неземно? Это я понимаю все. И, в принципе, вот это вот относится к оранжевой чакре. То есть это эмоциональная, сексуальная чакра. Недосдача... Скажем так, очень часто человек обижается на недостачу ему внимания. Вот, мне ну, кажется, конечно, это, это присутствует. Это у вас основное. Конечно. Я могу вас научить от этого избавляться, у -у -у. Да, вот. но вопрос просто, а вы хотите, допустим, как решить вашу проблему, вы хотите решить проблему вашу с помощью обучения, то есть а. где я вас обучаю, вы работаете сами, или вы хотите, чтобы я а, сама с вами поработала? В Скажите мне по стоимости, как что, так, чтобы я понимала. Ну, смотрите, сто, Стоимость есть? одного часа моей работы это 10 тысяч а. рублей. Сколько? Да? 10 тысяч рублей. А. А. А. Ну, я поняла. А. А. А. 112 евро. Да? Вот. Естественно, мы можем работать, вы можете такой пробничок да, взять, и мы можем сделать 30-минутную сессию. Естественно, будет по стоимости меньше. Это когда я своими ручками работаю, используя техники целительства есть тот мой опыт, который накоплен в течение 10 лет. Mm -hmm. Ну и плюс я подключаюсь еще к определенным энергиям Мы запрашиваю просто. Э, то есть ваша цена это разрешение пройти вот в, этот вот, э, вот в это пространство и э, так сказать привести вас к определенному осознанию, чтобы убрать вот этот вот булышник. Mm -hmm. yeah этот булыжный как правило он не только связан с конкретной сегодняшней ситуацией не знаю что он еще откроется что там вам родители дали потому что шеи это понимаете это тот район где часто лежат такие энергетические цепи наших родителей которые их прилично тянут вот. и естественно там тоже нужно это смотреть вот. это, это один момент и э, второй момент, э, обучение, это немножко, ну, смотря какое вы берете, если обучение, да, допустим, uh -huh. которое просто в записи, вы смотрите uh -huh. запись, и там в конце мы с вами общаемся, да, когда вы уже uh -huh. прошли курс. Если, допустим, вас интересует обучение такое вот, как вот сейчас, да, мы в Zoom, Uh, то это будет uh, месяц, uh, скажем так, все же 112 евро, да? uh, есть у меня такое uh, обучение VIP, но ну, оно да. более серьезное, Где мы обучаемся там, что за энергетические центры, мы не, мы не только проходим спину, мы проходим mm -hmm. вообще все все от ног до головы. Полностью восстанавливаем свою систему. Mm -hmm. Есть просто только курс по спине, допустим, в записи с моей поддержкой, где я вам там вы задаете вопросы, можете ежедневно задавать, можете через три дня. И эта стоимость будет 15 тысяч рублей. Mm -hmm. Месячная, естественно. Так что Буду думать вам там. что больше подходит? Наверное, чтобы записи, потому что мне ну, не совсем будет удобно. Так вот, ну, с ребенком он будет бегать, прыгать Понятно. по времени. А подходит вам с поддержкой или без поддержки? поддержки? Ну, надо обдумать. Наверное, лучше с поддержкой. Ну, поддержка я тоже... Лучше. Думаю, что лучше с поддержкой. А, вот. Тогда ну, 15 тысяч рублей В этом вот, месяц, да? на это месяц. Сколько там получается заниматься надо? С вами ложусь. Там м, три а, больших часовых занятия. Mm -hmm. Плюс я вам еще набросаю там занятий по рефлексологии. Сейчас я объясню, что такое рефлексология. Да, то есть, где вы сами э, с определенными зонами еще работаете. Uh -huh. Так, сейчас. Э, здесь у нас... Э, так. То есть, я вижу, вы хотите серьезно. Так. Вот смотрите, у нас есть руки. Mm -hmm. Это то, что из рефлексологии на руках у нас есть определенные зоны. Mm -hmm. И я даю также разработку этих зон, да, чтобы энергия mm -hmm. проходила, работает по той же. Это еще дополнительно в этом курсе. То есть у вас есть энергетический поток, да, допустим, по спине. Вот здесь находится зона спины. Да? И эм, есть какая-то проблема. Массируя определенным способом, допустим, вот данную зону, да, угу. вы также шевелите эту энергию. Вы немножечко, скажем так, да, не совсем сейчас удачно нарисовала, да, делаете это немножко меньше. А если вы еще ну, вот берете полностью курс, то там идет осознание, там идут медитации, которые посвящены спине именно. То есть это очищение прошлого существу mm -mm. прошлые какие-то ситуации так далее ну, как-то так интересно ну надо подумать над всем так как это чтобы лучше чтобы кто-то помогал мне чтобы ну, детей смотреть а я этим занималась то что чтоб полноценно было выкрасить себе времечко ну, смотрите, вы можете вот один раз в месяц, вы можете со мной встретиться и потом uh -huh. работать с помощью занятий, с помощью uh -huh. поддержки моей чисто, ну, письменной, uh -huh. естественно, сами. То есть я вам даю занятия, я вам даю задания и проверяю, да, вы присылаете мне, так, uh -huh. как вы промассировали. Вы отвечаете на вопрос, ага, я сделала медитацию, брала в медитации то-то и то-то. С медитациями вообще знакомы? Чуть-чуть? Нет. Там вы написали, что... Ну, так чуть-чуть. Ну, чуть-чуть как? Релакс медитация или что за медитация? Ну, релакс. Ну, там по этим YouTube смотрела, повторяла. Ну, релакс. понятно. Но есть различные медитации. Я работаю с активной медитацией. Это что означает активная медитация? Это означает, что мы заходим вот в это пространство. Да, вот сюда. криво нарисовала. Вот сюда заходим и убираем здесь все, то есть чистим комнату здесь прошлого. Ну, а там, как правило, много что лежит. И okay. когда эта комната очищена, выправляется уже сам позвоночник. У меня когда-то был сколиоз, и, и, причем такой серьезный. И поэтому, в принципе, все, все на практике пройдено. Mm -hmm. Ясно все. Интересно? Интересно, ничего не интересно. Когда вы готовы начать? Ну, я, я напишу, да, когда буду готова. Так не могу сказать. Ну, пример, допустим, в этом месяце, в следующий месяц, на этой неделе. На Нет, не месяц. точно не на этой неделе, так, может, через пару недель. Через пару недель. Отлично. Как мы с вами э, договоримся, давайте вы назовете мне дату и я просто напишу вам в эту дату. Ну я напишу так, как я буду готова, ну, там заранее, хорошо? Подумаю. Да, хорошо, так? смотрите, у вас э, дополнительно я э, э, даю вам определенную памятку, mm -hmm. ну то есть, во-первых, э, я подключаю вас к определенному кабинету в Фейсбуке. Да? Фейсбук у вас есть? Нету. А, Фейсбук у вас нет. Хорошо, я подключаю вас к кабинету на моей странице, где будет вот это вот э, уже такое мини занятие, которое я провела э, с вами. И еще там сброшу определенный дополнительный материал. Окей, okay, mm -hmm. это будет бонусы. Mm -hmm. вот. а можете пару слов сейчас сказать, я не, я не знаю, с камеры, без камеры, как вам понравилась вот такая наша встреча, была ли она вам полезна? И просто пару слов для тех, кто пойдет за вами или идет дальше и так далее. Можете сейчас что-то сказать? Ну, понравилось, конечно, есть над чем подумать. вот. Информация очень интересная, поэтому будем думать. Попала, попала я в точку каких-то внутренних, скажем так, проблем. Как бы, я не могу сказать, что это проблема, но... Ну, э, ситуация. Да. Будем да. так называть, да? Да, ситуация. Да. Хорошо, огромное спасибо вам. Спасибо вот, вам получите... за уделенное время. Да, вы получите ссылку для меня. И давайте Хорошо. думайте, решайте. Хорошо. Сейчас Хорошо. не для камеры расскажу вам еще одну вещь.